Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим чаван муши. Это такой японский пышный омлет. Для этого нам понадобится яйцо куриное, куриный бульон, колбаса, грибы, специи, сода. Взбиваем яйца с бульоном и содой. В формочки для кексов выкладываем колбасу, грибы. У меня соленые грибы. Если у вас свежие, то нужно будет слегка обжарить. Накрываем наши формочки фольгой. Упаковали в фольгу нашу формочку и ставим в пароварку на 30 минут. Вот у нас получается такой вот японский пышный омлет. Приятного аппетита!